Кто же остался в Москве перед лицом грозящей опасности? Простые люди, купцы, ремесленники, крестьяне, сбежавшиеся туда. Монахи и священники из пригородных монастырей и сел со своей пастой Некому было их возглавить. Это не замечается Никак теми, кто читает об этом, они не дают себе отчета, что герой Куликовского поля бросил их в ужасе. Он не выполнил своей функции пастыря народов. Не выполнил этой функции Киприан-метрополит. Забыв это знаменитое что ежели я поставлю слугу своего и дам ему меч, стеречь охранять народ, а он уйдет, а народ погибнет, то кровь его падет на него. Астей, литовский служил и князь. Вот кто был выбран в этот момент москвичами и назначен ими чем-то вроде коменданта Москвы. Он привел ее, насколько это было возможно, в оборонительное состояние. Хочу вам напомнить, летпись говорит нам, что на стенах, на башнях московских, белокаменных, были уже туфяки, пушки. Поэтому 1382 год считается отправной точкой в истории русской артиллерии. Москвичи... Готовы, под стенами Москвы появились татары, москвичи сорганизовались. Это то, что произошло в Москве, вот эта вот самоорганизация основной массы жителей Москвы, тех, кто бежали под защиту кремлевских стен, под власть значит, выбранного командира, мелкого литовского служилого князя, хотя Альбердовича по происхождению. Знаете, это что больше всего напоминает? На этим ведь тоже не задумываются. В этом я лично вижу такой далекий-далекий прообраз того, что произошло потом, через 300 лет. Смута и народное ополчение, когда все провалили наши бояре.